Когда последние пернаты проскрежетали заржавевшими голосами скрипучие трели, а шерстяные, питающие млеком своих отбрысков, залегли навечно в удушливые норы, наступили. Волкие времена. И не было тем временам Конца и края, Как не было конца и края У крапивного моря, Захлестнувшего твердь земную Со всем, что на ней было сущего, и тленного. И явился тогда безжалостный поглощатель. Он жаждал пищи. И поскольку над поверхностью крапивного моря ничего и никого погружаться в пучину морскую, вылавливать из нее сущие и поглощать с жадностью. И когда фонсаун безжалостно в сущие свои острые зубы, сущие становилось, Тленом. Насытивши Свою утробу, Поглощатель Издавал Зловещий рык, А затем Сытый И уставший Покоился На крапивных волнах, Пока голод Не начинал тревожить его сон. И тогда снова погружался он в пучину морскую и снова вылабливал сущие, чтобы поглотить. И так продолжалось, и так продолжалось. Но однажды безжалостный поглощатель закинул в свою пасть нечто сущее, что отличалось под вкусу от всего сущего, что он поглотил до этого. И когда покоился он на волнах Крапивного моря, его посетила мысль. И мысль эта породила желание. Возжевал безжалостный поглощатель. Создать Себе Подобное. И когда он По обычаю Издал Зловещий рык, словещий рык Не разлетелся Над морем, А исторгнувшись Из его глотки Обрек И, увидев себе подобное, Возрадовался безжалостный поглощатель. Но тут его посетила мысль вторая. Зловещий рынок подобен мне теперь придется делиться с ним сущим а сколько там в пучине осталось сущего неведомо и тогда безжалостного поглощателя посетила третья мысль обмануть словещий рык и предложить ему в качестве пищи тленное. Стало их двое над поверхностью крапивного моря, и, проголодавшись, опускались они в пучину, вылавливали Сущие и тленные поглощали каждый свое и, насытившись, покоились на крапивных волнах. И так продолжалось, И так продолжалось. И так продолжалось пока однажды зловещий рык не посетила первая мысль.